Доброго времени суток. Я Игорь Чернаусов. Приветствую вас на своем YouTube-канале. Это видео я записываю специально для владельцев мелкого и среднего офлайн бизнеса В этом видео я расскажу, как своими руками, не имея никаких технических навыков, не вызывая никаких криворуких специалистов, организовать наблюдение за своим офисом. Задача очень актуальная для владельцев бизнеса. Хочется всегда держать руку на пульсе. Я вам покажу, как это сделать легко и просто, без Денежных вложений. Смотрите ролик до конца, выполняйте те инструкции, которые я пошагово очень подробно и наглядно вам покажу. И уже через 15-20 минут вы будете видеть, что происходит в вашем офисе. Видеть, слышать в онлайн режиме. Причем делать это можно будет с любого устройства, которое подключено к интернету. И вас будет вестись видеоархив который вы можете просматривать в нужное вам времени и видеть что происходило в вашем офисе например для того чтобы решить какую то проблему которая довольно часто возникает с клиентом и уже не со слов администратора а самому понять кто был прав или не прав способ который я сегодня реализовал для наблюдения заработать своим офисом. Он очень простой, как я уже сказал. Но если по каким-то причинам тех возможностей, которые дает этот способ наблюдения, вам не хватит, я расскажу о об апгрейде. То есть, что вы еще можете сделать, при желании, опять же, сделать это самостоятельно и без вызова каких-то специалистов. Поверьте, все проще, чем кажется. В описании видео этого ролика будет тайминг. То есть, те вопросы, которые я рассматриваю, можете смотреть, что конкретно вас интересует. Итак, что нам необходимо для того, чтобы организовать видеонаблюдение в вашем офисе? Для этого требуется компьютер, веб-камера и интернет. Вот у меня в офисе не очень быстрый интернет, так как подключена для ИП, ну скорее всего, как у большинства из вас, скорость 1 мегабит смешно сказать но все равно даже такой скорости хватает для того чтобы я мог спокойно наблюдать вот что происходит в моем офисе видите вот так вот в онлайн режиме то есть по большому счету все техническое оборудование которое вам нужно оно у вас уже есть я с трудом представляю офис где вот этого бы и не было То есть теперь наверное многим из вас будет понятно почему во многих государственных организациях веб-камеры на ноутбуках некоторые в кавычках умные люди заклеивают для того чтобы за ними не наблюдали они довольно тупые они просто забывают выключить еще и микрофон поэтому если даже вас не видят то у вас в любом случае могут и слышать итак все что нужно у вас есть единственное если на вашем компьютере или ноутбуке некачественная веб-камера либо малочувствительный микрофон, то чтобы получить большую пользу от наблюдения за вашим офисом, я бы, конечно, вам тогда рекомендовал купить нормальную веб-камеру с широким углом захвата. Вот у меня стоит веб-камера Logatech, вот такого плана, то не очень хороший угол захвата, не надо обращать внимание на параметры HD, в которых она вещает, это не принципиально важно. Главное, угол и главный микрофон. То есть, микрофон должен быть у веб-камеры чувствительный, чтобы она записывала звуки вокруг и еще фильтровала шумы. Вот такие камеры стоят где-то порядка полутора тысяч рублей. Подключить веб-камеру к компьютеру, на котором установлена операционная система 7, 8 или выше но сейчас может сделать любой не специалист. То есть для этого требуется просто разъемчик вставить в любой свободный USB слот и просто дождаться, когда в правом уголочке появится сообщение, что программное обеспечение установлено и устройство может быть использовано. перезагрузки операционной системы сейчас даже не требуется но если вы это сделаете то лишним абсолютно не будет купите такую качественную камеру разместите ее в офисе направьте ее в ту зону которая вас интересует в первую очередь я бы рекомендовал для офисных работников сказать что вы купили камеру для skype конференций что хватит звонить по городскому телефону в соседний офис используйте skype и люди вообще даже не будут понимать что что за ними наблюдают хотя конечно это не совсем правильно итак все железо у нас есть готовые настроено. теперь нам нужен софт люди которые занимаются установкой систем видеонаблюдения они предлагают естественно еще и свой софт этот софт мягко говоря не дешевый конечно если вы организуете видеонаблюдение какого то завода там где у вас сотни камер то тогда актуальность покупки этого софта есть но если вам нужно смотреть на две три там четыре камеры которые расположены у вас в офисе то покупать такой дорогостоящий софт ну, нет никакого смысла я вам предлагаю более простое и эффектное решение софт с которым Любой человек с минимальными компьютерными знаниями разберется. Это софт, который предоставляет вот такой замечательный сайт. Я сегодня на него натолкнулся и он мне очень понравился. Все очень просто, доступно каждому. В первую очередь, конечно, пройти регистрацию. Регистрация тут элементарно. Нажимаем на регистрацию, вбиваем свой электронный адрес и ваш пароль. В принципе, на этом... Регистрация закончена. Я сейчас на ваших глазах зарегистрирую себе новый аккаунт, чтобы пройти всю схему с начала и до конца. Буду использовать свою Gmail почту. Придумаю какой-нибудь сложный пароль и нажму на зеленую кнопочку зарегистрироваться. У меня тут установлено классное расширение, которое мне нравится. Lost Pass я тоже хотел о нем записать видео возможно запишу ввели почту ввели пароль вам на электронный ящик придет письмо но там не надо ничего активировать это просто информация для вас что вы прошли регистрацию что вам нужно сделать вам можно сразу начинать настраивать этот сервис но я бы обратил ваше внимание вот на тарифы этого сервиса для для того, чтобы работать с двумя камерами, а вот именно для малого бизнеса, для одной торговой точки, двух камер <смех> более чем хватает. Вот, например, для того, чтобы организовать видеонаблюдение за ресепшеном, не хватает одной камеры, и вы можете вообще пользоваться бесплатным тарифом. У платных тарифов, которые стоят 60 рублей или там 150 рублей в месяц, у них появляются дополнительные услуги, которые в принципе на начальном этапе вам даже и не потребуется так будем использовать бесплатный тариф работать пока с одной камерой для того чтобы чтобы начать наблюдать за своим офисом вам необходимо добавить камеру после регистрации нажимаем на кнопочку добавить камеру Появляется вот такое вот окошечко где вы должны выбрать нужную вам камеру значит наши камеры это вот вторые это встроенная или внешняя веб камера конечно очень крутой вариант это ip камера вот этот вариант будет нужен тем, у кого в комнате, в которой вы организуете видеонаблюдение, например, нет компьютера. Либо компьютер там то работает, то не работает. Эта камера соединяется с хабом, который не выключается вообще-то сутками и начинает вещать. Плюс, чем мне еще понравилось IP-камера, то, что они работают по Wi-Fi. То есть не надо будет тащить никакие провода. Вот этот вариант я планирую организовать в ближайшем будущем, потому что сейчас вот по... Подключенная веб-камера у меня контролирует, что у меня идет на рецепшене, но мне еще нужно смотреть, что у меня происходит в двух соседних классах, где нет компьютеров, но есть Wi-Fi. Я планирую это купить и самостоятельно настроить IP камеры, конечно, стоят эти камеры не полторы тысячи. Цены этих камер вы можете посмотреть вот в интернет-магазине, тут ссылочка прям даже есть, вот можете войти и посмотреть, сколько стоят IP камеры с поддержкой этого сервиса. Вот цены где-то от десятки. Но это как бы мой следующий шаг. На начальном этапе Обычная веб-камера, которая либо встроена, либо подключена к вашему компьютеру. Мы вот выбираем соответствующий пунктик. Нажимаю кнопочкой. Сервис говорит, что вы должны убедиться, что у вас все подключено, что все включено. У меня все подключено, все включено. Нажимаю продолжить. И сейчас вам необходимо скачать программное обеспечение. Вот То программное обеспечение, которое компании, занимающиеся видеонаблюдением, вам продают за серьезные бабки, здесь вы его просто-напросто скатите на халяву то есть выбираете ту операционную систему которая вам требуется но ну, вот у меня стоит windows поэтому я выбираю именно windows есть поддержка и для macintosh и для linux выбираю windows и на мой компьютер загружается программное обеспечение она очень маленькая и очень просто настраивается но я вам сейчас все покажу вот программка скачалась выбираю показать в папке папка, куда все загружается, это загрузки. Двойной щелчок и начинаю устанавливать эту программку, через которую будет осуществляться видеонаблюдение на свой компьютер. Нажимаю ОК, нажимаю Далее. Обратите внимание вот на этот шаг. Сейчас мы устанавливаем программку на компьютер, к которому подключена эта веб-камера. То есть, то есть с того компьютера, который вам будет показывать, что же у вас происходит. И вот для того, чтобы умные ваши сотрудники не отключили программку видеонаблюдения, я вам рекомендую устанавливать ее как службу. Тут нужно поставить галочку и тогда просто так эту программку не отключишь или даже не отключишь случайно. Довольно часто квалифицированные пользователи смотрят, что у них в трее запущено, какие программки и начинают из каких-то, по их мнению, ненужных выходить. Вот чтобы они это не сделали, ставьте ее как служба. Нажимаем далее, выбираем маршрут установки. Я ее поставлю на диск D, потому что на этом диске у меня достаточно много места, и так как я использую бесплатный тариф, то у меня не будет облачного хранения, весь мой видеоархив будет храниться на моем диске, вот на том компьютере, с которого идет видеонаблюдение. У меня на диске D много места, сори, на этом компьютере у меня только диск C забыл. Выбираю маршрут установки, нажимаю установить и программка устанавливается. Убираю галочку рассказать друзьям, наставляю запустить сервер видеонаблюдения, нажимаю ОК. Программка запускается, вам нужно просто открыть ее окошко, она чаще всего вот внизу тут продолжает работать и выполнить элементарную настройку То есть настройка очень простая каждый из вас может это сделать То есть, нажимаем на кнопочку далее здесь вам необходимо ввести электронный адрес который вы использовали при регистрации в сервисе я использовал свою основную почту gmail я ее и ввожу далее вам предлагают выбрать где располагаются ваши камеры но я выбираю офис нажимаю далее на следующем этапе программа сервер будет искать ваши веб камеры опять же они у вас должны быть подключены и находиться во включенном состоянии Жимаю далее. И вот пошел процесс поиска камер. Моя камера он находит практически мгновенно. Вот у меня на компьютере две камеры. Одна через которую я сейчас вещаю. Вот как раз логотеч широким углом захвата. И вторая веб-камера, которая находится в моноблоке моего компьютера. Вот именно ее я и подключу. Потому что эту веб-камеру отключить невозможно. Оставляю галочку напротив той веб-камеры, через которую я буду наблюдать. И нажимаю. Далее. на этом шаге вы выбираете размер вашего архива вот если жесткие диски вашего компьютера позволяют хранить много информации вы можете увеличить размер своего архива например поставить 50 гигабайт я легко это могу позволить вот если вы находитесь на платном тарифе то вы можете перенести вот это хранилище на, на облачный сервис это нужно делать только в том случае если вы хотите еще и архив просматривать удаленно если же у вас архив хранится на вашем компьютере, из которого идет видеонаблюдение, то и просмотреть архив вы можете только локально, находясь у этого компьютера. Но как это делать удаленно, я тоже в этом видео вам расскажу. Обязательно оставляем галочку «Запись в архив», чтобы информация, которую вещает камера, записывалась. Но вот если у вас медленный интернет, как у меня, то облачное хранение это тоже не для вас, потому что камера не только будет транслировать, но и передавать информацию в облако поэтому мне например даже проще хранить это на локальном диске все нажимаю далее вам предлагают войти сразу же в личный кабинет согласимся ввожу свой пароль вхожу в личный кабинет и вот смотрите что у меня получилось сейчас но у меня просто одна веб камера закрывает другую Ладно, сдвигать не буду вот ваши подключенные веб камеры так как у меня подключена одна то вы видите что у вас одно окошечко вот когда у вас в закрытом в виде находится окошечко вещания то здесь картинка идет в режиме слайд шоу если вы хотите видеть что проходит в реальном времени вы должны щелкнуть на эту картинку два раза чтобы она у вас открылась на весь экран но я сейчас войду в свой работающий аккаунт и как раз посмотрю что у меня происходит в офисе вот он мой аккаунт видите здесь в режиме слайд шоу Выжимаю два раза происходит загрузка иногда требуется подождать ну и вот, что у меня происходит в офисе. Вот сидит администратор, даже не понимает, что я за ней наблюдаю. Все, что они говорят, я, естественно, все слышу. Давайте на этом закончим. Вот если вы имеете любое устройство, подключенное к интернету, вы спокойненько заходите в свой личный кабинет на сервисе NVIDIA и спокойненько смотрите, что у вас происходит в офисе. Вот это первый вариант создания видео наблюдения за вашим офисом причем как вы уже поняли времени на это вы потратите но ну, минут пять максимум денежные затраты 0 рублей чтобы еще я порекомендовал владельцам мелкого и среднего офлайн бизнеса в плане наблюдения за работой своего офиса своего офиса но ну, даже не в плане наблюдения, а в плане даже помощи. Если вы хотите знать, что сейчас делает за компьютером ваш менеджер, не просто видеть, что она сейчас сидит за компьютером, а вот на что она так вот упорно смотрит, вы можете установить на компьютер программу удаленного доступа, и вы будете видеть, что делает человек сейчас за компьютером. Но эту программу есть смысл поставить даже в том случае, когда вам нужно помочь решить какую-то проблему, то есть если, как у меня, люди не могут там разобраться с Excel, с Word у них какие-то проблемы, не могут что-то отправить по почте, там нормально ответить в Skype, то есть возникает какая-то техническая проблема, которую они не могут решить. И что делается? То есть звонок, там, помогите, расскажите по телефону, это помочь нереально. Но если вы на свой компьютер устанавливаете вот такую замечательную программу, которая называется TeamViver. Эта программа позволяет вам удаленно управлять каким-то компьютером. При запуске программы, программа генерит код этого компьютера, вот он, ваш ID, и пароль к этому компьютеру, он показывается во второй строчке. Для того, чтобы начать удаленно управлять компьютером, вы в строке ID партнера вбиваете ID того компьютера, которым вы сейчас хотите управлять. Естественно, этот компьютер должен быть включен. И естественно, на этом компьютере должна работать программа Teamweaver, которую вы тоже можете установить на ваш офисный компьютер и сделать так, чтобы эта программа автоматически запускалась при загрузке Windows. Так Вы вбиваете адрес компьютера, которым хотите вы управлять ID. Нажимаете «Подключиться к партнеру». Появляется окошечко, в котором вы вводите пароль. Нажимаете «Вход в систему». И вот мы видим рабочий стол компьютера, которым я сейчас удаленно управляю. Я на нем могу делать все, как и на своем компьютере. Открывать, запускать, контролировать. То есть это как будто ваш компьютер. Единственная проблема, что если у вас не очень хороший интернет, то может иногда притормаживать. Нажимаем крестик и отключаемся от управления этого компьютера. Программка TeamViver, портабельная версия, версия которой я пользуюсь, будет доступна для скачивания в описании этого видео. На этом у меня все. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в Skype dvd РН. а лучше приходите на вебинары, которые я веду каждый четверг в 20 часов по Москве с сайта Игорь36. Сдавайте вопросы, я отвечу вам голосом, помогу, расскажу. Большое спасибо, всем удачи. До свидания.